Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте, дорогие участники нашего сегодняшнего вебинара. Подскажите, пожалуйста, есть ли звук, есть ли изображение, все ли хорошо? Можно поставить плюсик в чат. Замечательно. Ну что же, коллеги, мы рады приветствовать вас сегодня на нашем вебинаре. Сегодня у нас второй завершающий блок, нацеленный на обсуждение актуальных и важных вопросов в сфере 44-го федерального закона в рамках нашего проекта по развитию эффективного цифрового рынка для поставщиков-производителей и заказчиков Сибири Сибири и Дальнего Востока. Сегодня мы обсуждаем вопросы, которые касаются квотирования в закупках в рамках 44-го федерального закона. От себя позвольте добавить, что мы, собственно, как представители электронной торговой площадки, прекрасно понимаем, что работа по 44-му федеральному закону она сопряжена с рядом сложностей. И, в принципе, профессия закупщика, она опять-таки является довольно-таки сложной. И в этом отношении нам хочется сказать, что оператор электронной торговой площадки сегодня он не может ограничиваться просто тем, что просто предоставляет инструмент для проведения закупок для заказчиков, ну и для поставщиков соответственно. Электронная торговая площадка сегодня – это уже действительно многоуровневый, многопрофильный, многофункциональный инструмент, Нацелены на организацию консалтинга, оперативного взаимодействия, обучение заказчиков, поставщиков, эффективные разработки современных цифровых сервисов, как то не только электронные торговые площадки, но и электронные магазины, например, которые тоже у нас широко представлены на территории Сибири и Дальнего Востока, когда мы опять-таки за счет наших сервисов даем возможность местным поставщикам, производителям выводить свои штучные иногда, а чаще всего даже действительно единичные товары на общероссийский цифровой рынок. И в этом отношении мы ООО всецело поддерживаем проведение оперативного взаимодействия, эффективного обучения, И, собственно, выступаем организаторами такого обучения для заказчиков, для поставщиков, А заказчики-поставщики Сибири, заказчики-поставщики Дальнего Востока. Это, опять-таки, основные группы, с кем мы работаем в рамках развития наших сервисов. И в этом отношении данные мероприятия у нас будут проходить на регулярной основе. А сейчас, опять-таки, с большим удовольствием, с большой благодарностью хотелось бы пригласить с приветственным словом заместителя министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области Суборова Михаила Александровича. Михаил Александрович, благодарю вас, что присоединились к нам коллеги, спасибо, Сергей. Очень рад вас приветствовать на данном вебинаре. Сейчас в преддверии 1 января 2022 года такие встречи наиболее актуальны. Я думаю, у всех участников много вопросов, на которых пока нет ответов. И мне хотелось бы задать поджелание, чтобы обменивать информацией. Как раз вот электронная площадка ВТС – это хороший механизм помощи всем заказчикам, всем и участникам пожалуйста, формируйте вопросы. Если сейчас нет вопросов, они так или иначе появятся в процессе там деятельности. Пожелание вот, по площадки УТСИ вот, провести такой же вебинар вот, не, не, еще где-нибудь в середине марта, начале апреля, когда уже будут наработана практика, наработаны шишки или ошибки или плюсы, какие-то лайфхаки по применению 360 и всех изменений 44-го закон, вот это все оптимизировать, как-то вот структурировать и подсветить, какие проблемы у заказчиков выявились, какие способы их решения, вот если вот направить заказчиков в нужное русло, именно чтобы не совершать, Ошибки, которые, как мы знаем, бывают по субъективным и объективным причинам, где-то заказчик не учел положение законодательства, где-то законодательство с такой скоростью меняется, что невозможно просто физически учесть заказчик загружен на работу, вот, чтобы некий под итог первой части ведения второго максимизационного проекта, пакета провести где-то во по второй половине марта. Сейчас вот всем хочу пожелать настроя на позитивную работу, набраться терпения, закончить, завершить год на хорошей позитивной ноте, и чтобы укрепить свои позиции в эмоциональном психологическом плане за январские праздники и с новыми силами выйти, в новый 2022 год, в новую эпоху закупочного законодательства. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Александрович. Разумеется, на следующий год у нас тоже запланирована серия обучающих мероприятий. В формате вебинаров, если позволит эпидемиологическая обстановка, то и в формате семинаров, в том числе, потому что очное общение с заказчиками, общее общение, очное общение с представителями уполномоченного органа, с поставщиками, с производителями, оно действительно тоже ä, является эффективным, и мы рассчитываем, что у нас получится в дальнейшем взаимодействовать таким образом. А, благодарю вас ä, за добрые слова. Действительно, год уже подходит к концу, и, в принципе, год был непростым. В дальнейшем, собственно, у нас ожидается и оптимизационные пакеты по результатам работы, в рамках которого действительно стоит, опять-таки, получить обратную связь и от заказчиков, и от поставщиков. Принято, будем работать, будем формировать актуальные темы, актуальные вопросы. Но ну, и опять-таки, мы всегда на связи, все контакты есть в разделе УТС Академии, уважаемые коллеги, там вы можете задать те вопросы, которые вас интересуют. Ну что ж, теперь переходим к нашей основной теоретической части. Сейчас я с большим удовольствием передаю слово руководителю Академии продаж ООТС Юлии Романовой. Юлия, приветствуем вас. Уважаемые коллеги, добрый день. Я рада вас приветствовать. Мы сегодня с вами посвятим нашу вторую часть столь актуальному на сегодняшний день и не побоюсь этого слова на ближайшее время вопросу квотирования, вопросу соблюдения квот отечественной продукции. Сейчас я включу демонстрацию экрана и перейду к презентации. Итак, вопросы, которые мы сегодня с вами рассмотрим, посвящены, в первую очередь, квотированию в сфере закупок, а именно мы поговорим с вами про постановление 2014, мы поговорим про те вопросы, которые сопряжены с принятием данного постановления, с исполнением данного постановления. Также мы с вами затронем вопросы, которые посвящены практической составляющей, в том числе это вопросы, связанные с порядком осуществления закупок с учетом норм национального режима, Уважаемые участники, сегодня мы с вами будем строго придерживаться регламента, учла пожелание вчера. И, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, по которые посвящены сегодняшней теме, пишите во вкладку «Вопросы», я буду на них отвечать. Сейчас мы с вами рассмотрим основную часть, а потом уже перейдем к ответам на вопросы. Итак, первая наша тема посвящена квотированию в сфере закупок понятием квотирования мы с вами столкнулись в прошлом году, когда были приняты соответствующие поправки в законодательство. С 11 августа 2020 года предусматривается квотирование закупок российской продукции, но здесь скорее всего, даже я бы переформулировала все-таки, предусматривается квотирование с учетом, соответствующего положения с учетом соответствующего постановления. Но а про само понятие квотирования мы с вами совершенно верно услышали раньше, услышали еще в прошлом году. И соответственно здесь важно нам учитывать, что понимается под квотированием. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны безопасности страны, государства защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики. Защиты российских товаропроизводителей различными нормативными правовыми актами устанавливаются запреты на допуск иностранной продукции, а также товаров, работу, точнее услуг, работ оказываемых иностранными лицами, и, соответственно, также Учитываются особенности ограничения допуска иностранной продукции и учитываются условия допуска э, иностранной продукции и работы услуг, оказываемых иностранными лицами. То есть Об этом мы с вами знаем уже давно. С учетом статьи 14 давно успешно функционируют нормы национального режима и с учетом определенных особенностей по различным направлениям э, изданы различные нормативные правовые акты и, соответственно мы Работаем в рамках выполнения условий по нормативным правовым актам уже давно, но в прошлом году появилось новое понятие, такое понятие, как «квотирование». Квотирование. Далее свое оформление в постановлении 2014, то есть с учетом деятельности заказчика, осуществляющего закупки в рамках 44-го федерального закона. Выполнение квоты – это обязанность заказчика при установлении правительством Российской Федерации минимальной доли закупок по соответствующему виду товаров. И здесь сразу же после принятия соответствующего постановления возникли вопросы. Вопросы в отношении того, какие именно товары подлежат квотированию, потому что по тексту постановления речь идет про российские товары, но, соответственно, здесь мы находим также ответ в отношении того, что квотирование распространяется в том числе и на товары, происходящие из евразийских государств, то есть иных государств Евразийского экономического союза. Итак, в отношении э, применения статьи 14 здесь три основных принципа действуют. Это запреты, это ограничения, это условия допуска. Соответственно, э, по каждому направлению применения национального режима действуют свои отдельные нормативные правые акты. Нам сегодня с учетом нашей темы будет интересно именно ограничение допуска товара, ввиду того, что с учетом применения норм ограничения в рамках национального режима используются также и нормы постановления 2014. То есть таким образом в отношении ограничения допуска товаров мы с вами найдем... Пять основных нормативных правых актов, но с учетом специфики, которая предусмотрена в постановлении 2014, не все товары учитываются при квотировании. То есть особое внимание нам следует обратить на 102 второе постановление это медицинские изделия. Это радиоэлектронная продукция 878 постановления, и здесь, конечно же, мы смотрим сразу на те изменения, которые произошли уже в этом году, уже с учетом обновленных требований, с учетом нового правила второй лишний, а не третий лишний. Мы э, используем соответствующие э, требования при э, выполнении условий, которые предусмотрены 878 постановлением. Это промышленные товары по 617 постановлению. При квотировании а, учитываются а, конкурентные закупки, в том числе а, часть 12 статьи 93, электронная закупка а, в виде закупки единственного поставщика с ценой до 3 миллионов рублей. И соответственно важно учитывать тот факт, что ограничение а, в том числе а, предполагает и выполнение норм квотирования, но при соблюдении требований с учетом квотирования важно обязательно свериться с перечнями, которые предусмотрены и в постановлении 2014, и с учетом того постановления правительства нормативного правового акта, собственно, под который попадает закупка с ограничением. То есть вот это ключевое значение имеет в данном случае, поэтому при выполнении соответствующей минимальной обязательной доли обязательно нужно сверяться. С перечнем. В отношении квотирования. Квотирование предусмотрено уже начиная с текущего года. То есть в отношении сведений по 2021-2022 по году установлены соответствующие квоты. И также мы с вами найдем информацию в постановлении 2014 в приложении в отношении перечня по товарам и соответствующей доли, то есть соответствующей квоты, которая применяется с 2023 года. То есть вот здесь на это тоже обращайте внимание, потому что зачастую, соответственно, принимается во внимание то что всего лишь три года действует данное постановление данный перечень по товарам но важно внимательно читать ту информацию которая указана собственно в том числе и в приложении по указанным товарам. Итак, при условии установления правительством Российской Федерации минимальной доли закупок заказчик обязан осуществить закупки, исходя из минимальной доли перечня товаров, которые определены правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 14. Важно учитывать, что это не желание заказчика, то есть хочу... Соблюдаю квоту, хочу ее, не достигаю. Это обязанность заказчика в установленных случаях по перечню товаров, в том случае, когда устанавливается ограничение допуска по товарам, заказчику необходимо соблюдать квотирование и достигать соответствующую установленную долю, которую мы с вами найдем по товарам, которые включены в перечень, в соответствии с приложением к постановлению 2014. Соответственно, первый отчет, который мы готовим, он будет готовиться в следующем году, будет он готовиться по результатам текущего года, то есть уже в этом году у заказчиков есть обязанность соблюдать нормы в отношении того перечня, который предусмотрен постановлением 2014. По итогам года заказчик составляет соответствующий отчет. Этот отчет составляется до 1 апреля года следующего за отчетным. Отчет составляется в объеме закупок российских товаров, в том числе поставляемых при закупке Работа, оказание закупаемых услуг, осуществляемых в целях, выполнение обязанностей. Вот здесь важно учитывать также и те товары, которые поставляются. Поставляются при выполнении работы, оказании услуг. Но важно учитывать, что это не все товары, потому что зачастую возникают на практике, в том числе такие ошибки, когда не поставляемые товары, а используемые товары – тоже, соответственно, применяются ошибочно при квотировании, но важно учитывать, что это те товары, могут быть учтены при квотировании, которые ставятся на соответствующий бухгалтерский баланс. То есть это вот ключевое требование. Заказчик размещает отчет в единой информационной системе или направляет его в уполномоченный правительство Российской Федерации, орган исполнительной власти, осуществляющий оценку выполнения заказчиком обязанностей, если такой отчет не размещается в ЕИС. Соответственно, обычному, так сказать, рядовому заказчику сведения необходимо будет до 1 апреля разместить в единой информационной системе. В отношении размещения отчета важно учитывать, что отчет заполняется практически в полностью в автоматическом режиме на основании сведений, которые включены в реестр контрактов и, соответственно, если заказчикам не достигнута соответствующая доля, которая была установлена для выполнения в текущем, точнее в году, который предшествует отчетному году, соответственно, нужно будет указать обоснование. И обоснование указывается в рамках тех причин, которые предусмотрены. Уполномоченный правительством Российской Федерации орган, который осуществляет по, по результату соответствующей оценки рассмотрение вообще вопросов в целом достижения заказчиками или не заказчиками квот по определенным видам товаров это Минпромторг ну здесь я думаю что все уже наверняка соответственно не раз обращались в том числе к той информации которая размещена на сайте Минпромторг вообще в отношении всех разъяснений я рекомендую обращаться в первую очередь к первоисточнику, смотреть разъяснения на сайте Минпромторг, потому что там они, естественно, публикуются в первую очередь, если именно Минпромторг уполномочен давать по определенным вопросам разъяснения. Если по итогам года закупки российских товаров, в том числе товаров, которые поставляются при выполнении работ, при оказании определенных услуг, соответственно, заказчик не достиг требуемой квоты, вместе с отчетом готовится обоснование невозможности достижения заказчика минимальной доли закупки и размещается обоснование в единой информационной системе или направляется такое обоснование уполномоченным правительством Российской Федерации органам исполнительной власти, которые осуществляют оценку, то есть Минпромтор. Правительством Российской Федерации определяются требования к содержанию и форме отчета. Соответственно, форма отчета имеется. Форма отчета зафиксирована также в приложении к постановлению 2014. Ориентируемся именно на ту информацию, которая указана в постановлении 2014. Вообще, в целом и в дальнейшем, когда мы уже будем... В следующем году выполнять достижение квоты по определенным видам товаров. Важно ориентироваться на те, собственно, требования, на те показатели, которые учитываются при расчете соответствующей квоты. Но о них мы сегодня с вами будем говорить. Правительством Российской Федерации определяется оценка выполнения заказчиком обязанности осуществления, уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с использованием ЕИС, установленным правительством Российской Федерации. Устанавливается порядок, критерии и оценки последствия проведения, точнее оценки выполнения заказчиком обязанности достижения минимальной воды закупок. Отчеты обоснования размещаются в единой информационной системе в отношении закупок товаров, работу, услуг, сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной системе в соответствии с 44-м федеральным законом. То есть в этом случае отчеты обоснования против, соответственно, не размещаются в ЕИС. Далее. Квотирование. В целом, если выводить такое некое определение, что же понимается под квотированием, это обязанность заказчикам закупить определенную долю товаров российского происхождения и уже с этого года заказчики обязаны приобретать товары российского производства и производства стран ЕАЭС в определенном процентном отношении к общему объему закупок таких товаров за один год. И э, здесь важно учитывать, собственно, вот э, постановление нам говорит о том, что есть отношение отдельных видов товаров, установленная квота. В чем исчисляется данная квота? Квота исчисляется в рублях, то есть квота исчисляется не в количестве, которое достигнуто заказчиком по отношению к общему количеству, в отношении именно отечественных, то есть евразийских, понимаем, товаров, а именно в процентном отношении от общей стоимости. Это важно учитывать при самостоятельном расчете достижения или недостижения квоты. С 1 января заказчики уже обязаны соблюдать квоты, но отчитываться за 2021 год предстоит нам в следующем году. Отчет размещается до 1 апреля следующего года. Как всегда, из правил есть исключения, кто, соответственно, не соблюдает данные нормы квотирования. Но так как это, соответственно, уполномоченные организации, которые наверняка всем известны, соответственно, я на них не останавливаюсь. Вообще, в целом, если говорить про постановление 2014, нельзя сказать о том, что это тот перечень, который был утвержден раз и навсегда, и, соответственно, мы его придерживаемся. Естественно, не исключены такие случаи, что... В перечень носятся изменения, это изменения в части именно расширения перечня квотируемых товаров. В этом мы уже убедились в текущем году, когда, например, было принято 983-е постановление, были внесены изменения в приложение к постановлению 2014, и данное постановление дополнило перечень музыкальными инструментами, то есть здесь в частности, например, музыкальным школам нужно тоже обратить внимание, на данное постановление и уточнить в отношении каких закупаемых товаров, в отношении каких музыкальных инструментов установлены соответствующие нормы квотирования. Как определяется квота? Устанавливается согласно приложению минимальная обязательная доля закупок российских товаров. Ну и под российскими, когда я говорю, мы всегда с вами понимаем, соответственно, товары из ЕАЭС. Они приравнены к российским. В том числе сюда в плотирование попадают товары, которые поставляются при закупке соответствующих услуг работ. Это товары не все, это товары по отдельным видам, но важно учитывать, что это товары и из перечня. По медицинским изделиям это товары из перечня по радиоэлектронной продукции это товары из э, перечня по промышленной продукции здесь э, в целом мы обращаем внимание на 617 на 102 постановление и на 878 постановление Установить, что для цели достижения минимальной доли закупок заказчикам учитываются товары, происходящие из государств-членов ЕАЭС. То есть вот, по э, самим формулировкам, которые у нас и в 44-м федеральном законе указаны, и в постановлении 2014 возникали вопросы, собственно, какие товары мы учитываем. Но ответ уже на сегодняшний день, соответственно, исходя в том числе из первоисточника. Сформирован. Ответ однозначно: это товары ЕАЭС, подставляемые товары. Как быть в отношении с подставляемыми товарами? При проведении закупки работ услуг заказчики не вправе требовать предоставить в составе заявки конкретных показателей товара, соответствующих значениям, установленной документации. В следующем году это уже будет извещение только о закупке, указание на товарный знак в определенных случаях, то есть, когда. Собственно, мы разграничиваем понятие «поставляемый товар» и товары, которые не относятся к поставляемыми, но которые, соответственно, используются в ходе выполнения работ, оказания услуг. Те товары, которые не передаются заказчику по товарной накладной или по акту передачи, они не относятся к поставляемым товарам. Товар не принимается к бухгалтерскому учету в соответствии с действующим законодательством и бухгалтерском учете. Товаром являются строительные расходные материалы, моющие средства и так далее, которые используются при выполнении работы, оказании услуг. При этом в соответствии с общими положениями в рамках описания объекта закупки, соответственно, заказчик может установить требования к качественным характеристикам в отношении именно используемых товаров, но такие товары, естественно, под квотирование попадать не будут. Более подробную информацию можно изучить в письме ФАС, оно еще от 2020 года, но ну и, соответственно, в рамках изучения вопроса квотирования имеет свою актуальность. В отношении каких товаров устанавливается квота? Товары исключительно из перечня 2014, то есть при, соответственно, Uh, Уточнений, попадает ли uh, мой закупаемый товар, например, квотирование, я открываю соответствующее постановление 2014, я открываю иной нормативный правовой акт, который установлен с учетом действия ограничения в рамках uh, закупок, uh, с учетом национального режима, с учетом действия 14 статьи. И, соответственно, я uh, нахожу... Тот товар, который не требуется закупить в соответствующем отраслевом постановлении и в постановлении 2014, то есть уточняю, нужно ли по соответствующему товару соблюдать квоту. Это товары из ЕАЭС, сюда попадает Республика Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизская республика и, соответственно, Российская Федерация, отечественные товары. Закупаемые товары, товары, которые ставятся на баланс и товары, которые ставятся на баланс с учетом того, что это товары, поставляемые при выполнении работы, оказании услуг. Если при закупке таких товаров установлено ограничение допуска, производящих из иностранных государств, то есть в отношении Тех закупок, по которым установлен запрет, здесь соответствующие нормы не применяются. В отношении, например, запрета в рамках 616 постановления, соответственно, такие товары под плотирование не попадают. не попадают. В годовой доле учитываем только товары, приемка которых осуществлена в текущем году. Это тоже одно из ключевых значений, ключевое требование. То есть, таким образом, если... Имеем дело с переходящим контрактом, если у нас часть обязательств предусмотрена к выполнению в текущем году, часть обязательств у нас предусмотрена к выполнению в следующем году, то по результату именно достижения квоты с учетом года мы включаем те товары, которые были соответственно поставлены, все логически завершенные действия по ним были выполнены, произведена соответствующая приемка. Эти товары учитываются по текущему году. Соответственно, уже если поставка будет производиться в 2022 году, то она пойдет в зачет именно 2022 года, но отчет будет готовиться в 2023 году. Далее. Постановление 2014 применяется к отношениям, которые связаны с осуществлением закупок товаров, работы услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС, либо приглашения принять к, к принятию участия в процедуре, которых направлены, контракты по результатам которых заключены за дня вступления в силу настоящего постановления. Если таким образом в течение последующего периода, тут уже можно сразу выделить период с 2021 по 2023 год, поставляются товары по ранее заключенным контрактам, то такие товары, которые, соответственно, поставляются по ранним, более ранним контрактам, они уже в зачет по минимальной доли не входят не учитываются при подсчете квотирования закупки да. единственного поставщика а здесь у нас мы учитываем часть 12 статью 93 для именно подсчета цели достижения норм квотирования и соответственно Случаи, когда заказчик не устанавливает ограничения допуска. То есть здесь вот такие вот исключения предусмотрены. Во всех остальных случаях, когда установлено ограничение допуска, когда это не закупка у единственного поставщика, соответственно, заказчик по тем товарам, номенклатура которых определена в постановлении 2014, соблюдает норму квотирования. Для расчета минимальной доли закупок, которую нужно выполнить по постановлению 2014, сравниваем код Кпд 2 в своих закупках с перечнем по постановлению 2014. Здесь мы обращаем внимание на все нюансы, ввиду того, что в отношении, например, определенных видов товаров может быть включен конкретный код Кпд 2 в отношении других товаров может быть соответствующий код э, быть включен э, полностью, то есть здесь вот нужно вот эти э, нюансы также учитывать. Выделяем коды укпд 2 которые совпадают в планируемых закупках с перечнем по постановлению 2014. По данным товарам заказчик будет обязан выполнить минимальную долю закупок российского товара. Определяем общую сумму по каждому кпд 2 э, э, из закупок, которые определены в предыдущем пункте, рассчитываем минимальную долю закупок, которую необходимо будет выполнить в соответствующем году по каждому ОКПД-2. Для этого умножаем долю, указанную в перечне по постановлению 2014, на сумму, которую планируется потратить на закупки по каждому ОКПД-2 в текущем году. И важно уточнить перед проведением самой закупки, действует ли квота на закупаемый товар. Ввиду того, что все мы знаем, что периодически происходят изменения в законодательстве. Здесь мы также раз заговорила про изменения 14.32 постановления учитываем. То есть, таким образом, важно понимать при проведении закупки, попадет ли соответствующий товар в квотирование, или уже с учетом новых требований, новых норм, товар квотированию не подлежит. Размер квоты уточняем в приложении, в приложении к постановлению 2014. Здесь еще что важно отметить, если объем не достигнут, Заказчик размещает и есть соответствующее обоснование в отношении ответственности. Пока, пока все это в проекте, но здесь, соответственно, я думаю, что вопрос этот не за горами. Однажды все-таки будет утверждена ответственность за невыполнение квартиры но это скорее уже всего не текущий год. Порядок критерий и последствия проведения оценки устанавливает Минпромторг, как уполномоченный орган проводит, соответственно, оценку также Минпромторг. Важно учитывать, что такая оценка проводится не в разрезе конкретного заказчика, а в разрезе именно достижения квоты по определенной номенклатуре товаров. Так, ну вот здесь вот общая информация в отношении постановления 2014. На что обратить внимание? Обращаем внимание на само положение, на порядок применения постановления 2014. Обращаем внимание на перечень товаров с учетом в том числе тех изменений, которые вносятся в постановление 2014. Учитываем положение порядки, критериях, последствия проведения оценки выполнение заказчиком обязанности достижения минимальной обязательной доли. И учитываем ту форму, которую, собственно, мы размещаем, форму отчета информации о достижении заказчика минимальной обязательной доли закупок российских товаров. Так, далее. У нас следующий такой подвопрос – это под вопрос по изменениям. Какие изменения были внесены уже в текущем году? Изменения были внесены постановлением 1432. Здесь, в частности, обратите внимание на обновленный перечень товаров. То есть Здесь я рекомендую открывать уже соответствующие либо отраслевые постановления, либо открывать постановление 1432. Если вы изучаете постановление по направлениям, то, соответственно, учитывайте редакцию постановления в редакции именно 1432. В отношении отдельных видов товаров, то есть вот то, что было, собственно, продемонстрировано в этом году. В отношении отдельных категорий товаров было, например, установлено ограничение допуска по 878 постановлению, но с учетом тех изменений, которые уже действуют, соответственно, определенные товары, они были перенесены из одного перечня в другой перечень, и, соответственно, уже действует не ограничение допуска, а запрет на допуск определенных товаров. Поэтому важно учитывать, что те товары, которые у нас, собственно, остались, которые подпадают под квотирование, именно по ним нужно соблюдать по итогу проведения закупок в течение этого года, квоту, которая установлена постановлением 2014. И те товары, на которые уже не распространяется ограничение допуска, по тем мы квотирование не соблюдаем. Вот здесь я привожу выдержку из постановления, 20, из постановления прошу прощения, 14.32. Соответственно, вот здесь обращайте внимание, что отдельные пункты они были Соответственно, введены постановлением 14.32. Здесь важно учитывать новую номенклатуру. И плюс, учитываем новые требования в отношении закупки радиоэлектронной продукции, это механизм второй лишний. То есть здесь налицо ужесточение именно порядка проведения таких закупок. Важно также учитывать и разъяснение, разъяснения по вопросам применения постановления 14.32, ввиду того, что само постановление, собственно, оно целью преследовала внести какое-то упорядочение, внести, ввести новые правила, требования. Но, как всегда, у нас часто, точнее, как у нас часто бывает, после введения очередных изменений требуются дополнительные разъяснения, как с этими изменениями жить, как их применять. Ну и, соответственно, Минпромторг. За постановлением 14.32 последовало разъяснение Минпромторга от 9 сентября текущего года. Здесь важно учитывать, в том числе в отношении закупки радиоэлектронной продукции. Согласно пункту 4 постановления 878 в редакции постановления 1432, ограничения на закупку иностранной продукции не применяется. Если в едином реестре радиоэлектронной продукции, в евразийском э, реестре промышленных товаров отсутствует продукция, соответствующая тому же классу функциональному назначению радиоэлектронной продукции, планируемой к закупке, и, или если радиоэлектронная продукция, включенная в единый реестр российской радиоэлектронной продукции или евразийский реестр промышленных товаров по своим функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам, не соответствует установленным заказчикам требованиям к закупаемой радиоэлектронной продукции. При этом в соответствии с пунктом 5 постановления 878 в редакции постановления 14.32 отсутствие аналогичной продукции подтверждается разрешением на закупку иностранного товара, выдан в порядке с новым Минпромторг. Здесь, конечно же, в отношении данного разрешения много было вопросов со стороны заказчиков и Минпромторг. Здесь в отношении этого вопроса дает следующее отношение именно разрешения. Нормы не применяются в случае, если ограничения на допуск, предусмотренные пунктом третьим постановления 878 в редакции 14.32 не останавливаются, учитывая, что до настоящего времени порядок разрешения, порядок выдачи разрешения на допуск, на, точнее закупку иностранного товара не утвержден. В целях э, реализации 878 постановления заказчикам необходимо проводить закупку с применением, э, с применением требований по национальному режиму и в данном случае получать разрешение Минпромторг не требуется. Оценка и рассмотрение заявок э, осуществляется с учетом э, общих положений, общих требований 44-го федерального закона, установленных в соответствии со способом проведения закупки. И далее, то самое правило, в отношении которого действует новый механизм, так называемый механизм второй лишний, в случае, если на участие в закупке подана одна или более заявка, заявок, окончательное предложение удовлетворяющий требованиям извещения об осуществлении закупки или документация закупки, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, произведенной на территории Евразийского экономического союза, то заявки, содержащие предложение о поставке иностранной радиоэлектронной продукции, подлежат отклонению. То есть фактически тот механизм, который предусматривал действие в отношении правила третий лишний, он перенесен на механизм второй лишний, но уже с учетом наличия хотя бы одной заявки, которая соответствует требованиям. Под соответствием требованиям я понимаю те, соответственно, положения, которые предусмотрены для признания продукции радиоэлектронной отечественной продукции. Соответственно, при отсутствии таких заявок предусмотрена возможность закупки импортной радиоэлектронной продукции. Минпромторг готовит проект постановления, предусматривающий исключение из постановления 878 пунктов 4 и 5. Соответственно, вот здесь реквизиты есть на экране, но, опять же, возвращаясь к вопросу, где смотреть актуальную информацию, смотрите актуальную информацию на сайте первоисточники, там своевременно все отображается. Пример. Постановление 2014. Здесь вот как раз выдержка по самому постановлению в отношении ту информацию, на которую мы обращаем внимание. Вообще в целом, если мы открываем постановление 2014, мы видим там перечень товаров с учетом кода товара по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности. И вот здесь я привожу пример. Но ну, здесь частная выдержка именно из постановления 2014 просто для того, чтобы продемонстрировать, что соответственно в данную номенклатуру могут быть включены соответственно другие в том числе товары. То есть здесь обратите внимание включен код 2732 ну, соответственно если мы эту информацию раскроем то будет информация детализирована в отношении, соответственно, данного вида товаров, провода и кабель электрические, электрические и прочие установлены квоты, установлены квоты по возрастанию. И с 2023 года это уже 80% отечественных товаров. В целом, конечно же, тенденция такая, что Квотирование предусматривает увеличение доли закупок. То есть, таким образом может быть установлена квота, вот, как на текущем примере, в текущем году 60%, а уже со следующего года это 70% и 80%. процентов. По отдельным видам товаров квота является равной, то есть она одинаковая и в 2021-2022 и к применению с 2023 года. Здесь более интересная информация в отношении другого уже товара. Обратите внимание, конкретизирован код товара по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Это код 266011111. Томографы компьютерные с количеством срезов от 1 до 64, но на что нам следует здесь обратить внимание? Нам следует обратить внимание на соответствующие коды вида мед изделия, с номенклатурной классификацией медицинских изделий. То есть в квотирование у нас попадают не все томографы, а те томографы, которые соответствуют определенным перечисленным кодам. И вот здесь я привожу выдержку в правой части экрана из каталога товаров, работы, услуг. То есть в отношении ТРУ мы дополнительно можем также уточнить код вида медизделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий. И уточнить соответствующий код в общей информации. То есть здесь вот данная информация на будет доступно. Поэтому на такие требования тоже обращайте внимание. Нередки случаи, когда закупаемый товар попадает сразу под действие нескольких постановлений, например, под постановление 878 радиоэлектроника, и попадает под 102 постановление. Вот здесь, ну, на слайде у меня нет этой информации, но Минпромторг. В данном случае сообщает следующее, что, ну, здесь, конечно же, мы уже немного абстрагировались от постановления 20.14, но в целом, то есть какие, собственно, ограничения применять в рамках какого постановления с учетом цели закупаемого оборудования, то есть если речь идет про, например, Медицинское оборудование, то учитываем уже 102 постановление, соответственно, если данный, в том числе код вида медицинского изделия содержится в приложении к постановлению 102. Как считать долю закупок российских товаров? Размер минимальной обязательной доли определен приложением постановлению 2014 считаем отдельно по каждой из перечисленных позиций. То есть, здесь, возвращаясь к этому слайду, мы считаем не полностью код товара по классификатору 26, шестьдесят одиннадцать, 11, Мы считаем только те томографы, которые попадают под соответствующий код вида медизделия. ну и в отношении других товаров мы тоже обращаем внимание на те исключения, возможно, которые перечислены. Считаем процентом отношение к объему закупок отдельно считаем по каждому году соответствующего вида, считаем в рублях. Вид это Совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и назначением. Ну, такая вот справочная информация, но в первую очередь мы исходим из того, какие, соответственно, виды товаров перечислены в постановлении 2014 и какие предусмотрены постановлением, содержащим нормы ограничения допуска иностранной продукции. Далее, квотирование распространяется на, соответственно. Приборы, которые попадают под исключение из под 616 постановления, закупаются с ограничением. Такой вот тоже частный случай, когда установлено, собственно, закупается промышленное оборудование, но оно подпадает под действие 778 постановления, если промышленное оборудование попадающий под действие радиоэлектронной продукции 878 постановления, содержится также в перечне 2014, то необходимо квоту соблюдать. Существуют и свои особенности в части обоснования начальной максимальной цены контракта. Правительство Российской Федерации вправе установить такие особенности для цели выполнения минимальной доли закупки заказчиком по отдельным видам товаров, Метод сопоставимых рыночных цен используется, заключается он в установлении начальной максимальной цены контракта, цены контракта единственного поставщика на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров работы услуг или при их отсутствии однородных товаров работы услуг. То есть здесь мы в том числе руководствуемся. Категорийным аппаратом, который используется в 44-м федеральном законе в части определения идентичных и однородных товаров. И в том числе с учетом данных особенностей необходимо обосновать цену в том числе и при соблюдении требований к Идентичные товары, напомню, это товары работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности товаров могут учитываться в частности страна происхождения, а для целей соблюдения норм квотирования ключевое значение здесь будет иметь страна происхождения товара и, соответственно, однородные товары. Однородные товары по своей сути не являются идентичными, но имеют сходные характеристики, состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и или быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения в соответствии с требованием 44 четвертого федерального закона, в соответствии с законом о защите конкуренции также. И здесь же стоит выделить понятие взаимозаменяемых товаров, товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам, таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при их потреблении. Так вот, при определении идентичности и однородности товаров, для цели именно соблюдения минимальной доли необходимо исключительно использовать товары, происходящие из государства, ЕС. то есть фактически не может быть признан э, идентичным тот товар, например, который э, произведен на э, территории Китая. С китайский товар априори именно с учетом понятийного аппарата, с учетом постановления 20.14, он не может быть признан идентичным. Учитываются также включенные в каталог товаров работы услуг функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики при наличии соответствующих товаров при применении метода средних рыночных цен. Заказчик направляет запрос информации о цене товара, производителем информации, которая включена в ГИС. Вот здесь заказчики иногда не, собственно, используют это требование, не учитывают, точнее, это требование, но важно понимать, что для целей соблюдения квотирования у нас есть такая обязанность направить запрос информации о цене товара производителям, среди которых есть ГИСП. То есть здесь э, другая ситуация, что, конечно же, могут и производители из ГИСП и не ответить, но э, мы, со своей стороны, обязаны выполнить требования, то есть направить такой э, запрос. В Целях применения метода средних рыночных цен могут использоваться это общедоступная информация о товарах, работах, услугах у рыночных ценах, в соответствии с частью 18 статьи 22 информация о ценах товарах, работах, работах, услугах, полученная по запросу у заказчика поставляющих товары, работы, услуги, которые идентичны планируемым к закупке или при их отсутствии однородных. То есть однородные тоже могут быть учтены товары. И э, информация, стандартно сведения, которые размещены э, с учетом проведения запроса цен, запроса ценовой информации в единой информационной системе. Здесь опять же хочу обратиться к разъяснениям Минпромторг. Минпромторг определяет следующий такой некий алгоритм действий, часть именно обоснования цены. Находим интересующую продукцию в реестрах, которые размещены в ГИСП, учитываем реестр евразийской промышленной продукции, учитываем реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, единый реестр радиоэлектронной продукции, отправляем запрос о цене производителю сведения о котором есть в государственной информационной системе промышленности, при направлении запроса рекомендуется использовать те характеристики функциональные, технические, качественные характеристики, сведения которых есть в каталоге товаров, работы услуг, отношений требуемой позиции. В случае отсутствия достаточного количества компаний для определения начальной максимальной цены контракта, то есть менее трех или отсутствия сведений об организации ГИСП, фиксируем, что нужная информация отсутствует, предоставленная не в полном объеме. Здесь рекомендуется в том числе снять скриншот и, соответственно, эту информацию всю хранить и в том числе направить ее на адрес, который вы видите на экране, то есть адрес Минпромторга. Получаем коммерческое предложение от поставщика, рассчитываем начальную максимальную цену контракта в общем порядке по статье 22. Но важно учитывать, что вот тот алгоритм, который предусмотрен, Несмотря на то, что, парадоксально, конечно же, звучит, не всегда мы знаем и не всегда в целом получается достичь результата, но вот эти вот шаги все-таки их нужно выполнить. Возникают различные вопросы в отношении обоснования начальной максимальной цены контракта. Какие товары считать происходящими из государств членов ЕАЭС? И для целей применения ограничений товар без ст 1 сертификата, отсутствующий в таких в реестрах, признается, приравнивается иностранным товарам, приравнивается к иностранной продукции. При определении идентичности, однородности товаров заказчик учитываются исключительно товары, происходящие из ЯС, в том числе включенные в товар российской и евразийской промышленной продукции по 616 постановлению в том числе э, реестр радиоэлектронной продукции по 878 постановлению э, для целей обоснования начальной максимальной цены контракта множество российских товаров больше, чем для целей выполнения квоты. То есть здесь в том числе учитываем, что э, не в отношении всех товаров, по которым, например, предусмотрено ограничение допуска, допустим, это радиоэлектронная продукция, нужно выполнять Квоту. Соответственно, если мы обосновываем цену начальную максимальную для того, чтобы соблюдать нормы квотирования, для того, чтобы по результату года достичь квоты по определенным товарам, мы руководствуемся тем алгоритмом, который, собственно, обозначен мин, Минпромторг. Если у нас нет такой цели, но закупка у нас проходит с ограничением, то мы уже этим алгоритмом не руководствуемся. Производители, включенные в Гизп, не ответили на запросы коммерческих предложений. Можно ли направить запросы коммерческих предложений, поставщикам, среди которых не включены в государственную информационную систему? Это не запрещено, но важно вот это вот первое действие: нашли производители в ГИСП, требуемой продукции, им направить соответствующую. Запроса. То есть таким образом вы обязательное действие выполнили, дальше уже действуйте по ситуации. Можно ли использовать общедоступную информацию о рыночных ценах приобретаемых товаров и результаты запроса цен товаров из ЕИС да, в силу прямого указания по части 5 статьи 22 в рамках соответственно, общего Формирование общих требований по формированию цены. Однако направление запросов коммерческих предложений, производителям которые включены в ГИС, является обязательной процедурой. На запрос цен товаров в ЕИС. Откликнулись поставщики с иностранной продукции полностью, которая отвечает требованиям описания объекта закупки. Вот здесь как раз та ситуация, когда в целях достижения норм квотирования такие товары не могут быть приравнены, не могут быть признаны, точнее, идентичными, однородными товарами. И, соответственно, здесь нет. Мы такие товары за честь, так сказать, не можем. В ГИСП только один производитель. Варианты развития событий. Производитель дал коммерческое предложение, производитель не дал коммерческое предложение. В обоих случаях, как действовать заказчику. Предоставляется возможным использовать общедоступную информацию и результаты запроса цен в единой информационной системе, содержащей ценовую информацию о продукции других евразийских производителей, так как обоснование по единственному коммерческому предложению противоречит сути метода сопоставимых рыночных цен. Однако лучше рекомендовано обратиться с запросом в Минпромтор. Товар в ЕАЭС не производится, при этом подпадает под 102-е постановление либо 617-е, которое не предусматривает возможность не устанавливать ограничения. То есть заказчик изначально знает, что не сработают данные, Обосновление, как обосновать начальную максимальную цену с учетом постановления 2014. При наличии доказательств отсутствия производства необходимого товара в ЕС, нужно использовать информацию о ценах на иностранные товары. Итак, у нас еще буквально несколько минут остается для того, чтобы практические ситуации рассмотреть. В отношении практических ситуаций, все-таки с учетом нашей темы, Постаралась именно такие выделить ситуации решения. В данном случае это будет Новосибирский УФАС, возможно, оно вам знакомо. В чем суть дела? В документации заказчик установил запрет на допуск промышленных товаров по 616-му постановлению, а также ограничения и условия допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств. Здесь... Фактически взаимоисключающие нормы установлены, запрет на допуск и ограничение допуска. Обращаемся к позиции Минпромторг. Одновременное применение запрета ограничения допуска не, не представляется возможным, применению подлежит запрет. Таким образом, поскольку участникам закупки предоставлен документ, предусмотренный запретом, а именно выписка из реестра российской промышленной продукции, у заказчика отсутствовали основания для признания заявки не соответствующие. В отношении данной ситуации, то есть когда одновременно устанавливается и запрет на допуск, и устанавливается ограничение допуска, также я встречала и другую позицию, в том числе, встречала информацию о том, что ФАС признал действия, соответственно, заказчика необоснованными, но здесь была дана ссылка на то, что в стандартных случаях, если закупка проходит с учетом стандартных требований, нужно установить ограничение допуска, не запрет на допуска, ограничение допуска, если закупка проходит в рамках гособорон то устанавливается, соответственно, запрет на допуск. Поэтому вот здесь все-таки я рекомендую, конечно же, учитывать в том числе и практику по региону. Далее, так, какие еще у нас будут ситуации? Ну вот у нас, в том числе, я здесь по вчерашней нашей теме, по... Общим условиям учитывала практику. Еще одну ситуацию рассмотрим, которая более применима не к сегодняшней теме, а ко вчерашней теме, когда участник закупки не предоставляет опыт вместо обеспечения исполнения контракта, а при этом закупка проводится для СМП Сонко, вообще на практике здесь буквально блок ситуации можно выделить, разные абсолютно требования, но все сводится, собственно, к единой позиции, которая уже выработана. Участник закупки, если закупка проводится для СМП СОНКО, обязан со своей стороны, если он пошел по этому пути, так сказать, предоставления опыта, подтверждения своей добросовестности, предоставить сведения о ранее исполненных контрактах. Поэтому Соответственно, учитываем те сведения, которые предоставлены участникам закупки при подписании контракта и самостоятельно информацию в реестре контрактов не ищем, не делаем работу за участника закупки, учитываем только те сведения, которые предоставлены были самим поставщиком. Далее, какие еще ситуации возникают на практике. В одном из трех контрактов сведения о применении заказчикам поставщику неустойки. Есть, таким образом, конечно же, при проверке важно учитывать, чтобы предоставленная информация, предоставленные сведения из реестра контрактов были предоставлены участникам без применения неустойки. Если в одном из э, трех контрактов, если в двух из трех контрактов есть средняя начисленная неустойки, соответственно, если в трех контрактах есть средняя по неустойке, это э, причина для того, чтобы Такие сведения по опыту не, признать, не принять и признать участника закупки, уклонившимся от заключения контракта. И третья ситуация сумма трех представленных субъектов малого предпринимательства контрактов, меньше начальной максимальной цены контракта. Здесь, конечно же, вот такие вот ситуации бывают на практике. Если квота не достигается, чем заказчик может это обосновать? Вообще фактически, вот то, о чем мы с вами сегодня говорили, отчет. Отчет автоматически заполняется на основании данных из реестра контрактов. Поэтому в случае, если не достигнута квота, у нас, собственно, какого-либо простора действий нет. У нас есть всего лишь три варианта, которые мы выбираем из списка предусмотренного э, предложением к постановлению, то есть предусмотрена формы отчета. И, соответственно, здесь уже мы выбираем ту э, ситуацию, которая для нас будет актуальна без, собственно, изобретания какого-то велосипеда. Так, смотрю еще какие вопросы. В отношении закупки по 93 статье, часть 1, пункт 4, должны ли размещать отчет, если вопрос именно по квотированию, то по квотированию учитываются закупки по части 12 статьи 93, закупки в электронной форме с учетом суммы до 3 миллионов рублей, то есть проводимые с использованием ЕИС и электронной площадки. Так, в отношении материалов нашего сегодняшнего вебинара. Уважаемые участники, по результату двух вебинаров будут направлены презентации, которые я использовала сегодня и которые, которые я использовала вчера, а также по результату вчерашних вопросов, соответственно, будут направлены еще и ответы. Сегодня у нас вопросов не так много, поэтому те вопросы, которые у нас были, я в эфире разъяснила. Я благодарю вас за внимание, желаю вам плодотворного окончания рабочей недели, всего доброго, до свидания.